Ребят, всем привет. Мне мне кажется, что за мной кто-то следит. Что? Да нет, не эта музыка. Пускай играет оператор. Поставь другую музыку. Вот, да, вот это вот. Вот такая, да. Вам, наверное, кажется, что эти слезы настоящие. Но нет, я просто резал луки. и подливку надо делать. И параллельно решил записать видео. Дело в том, что уже 58 человек следят за мной. <свист> <свист> <свист> ну, я хочу, чтобы больше следило, и я вообще сейчас позвоню в милицию и просто попытаюсь решить этот вопрос. Алло, милиция. Да, меня зовут Вадим. Мне кажется, что за мной следят. Где? На YouTube канале? Нет, не на первом канале, на YouTube. Куда я пошел? Алло, алло, алло. Не знаю, дела у них какие-то видимо. В общем, ребят. Кому этот лук, я не знаю, ну выберите. Это видео я записываю, чтобы дать совет тем ребятам, которые решили снимать свои ролики. Если вы не хотите, чтобы за вами следили, то не записывайте ролики. Но, ребят, чтобы не пропустить мои новые ролики, обязательно подпишись, поставь лайк, и внизу есть колокольчик. Скажу по секрету, там будет огонь. <связь> Что это такое?